Так, из-за автосохранения пришлось э, порезать эту серию. Вот мы снова находим машину шерифа. И от этой точки будем. Двигаться. Но тут это не было. Тут была разбитая тачка. Так. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Сейз. Третий канал, третий канал, говорите свет. Uh -huh. uh, ah. Третий канал. Свет? Что? Светла, Кто Какого хера? Yeah, ну, закрыто? Hey, О, ты нашел hey, ключи. Oh, like Молчинка, какой хороший, подожди. Хороший песик. Видишь, кто выручает меня тут. Булет. Классный пес. Отличный пес. Так. Булет, жди. Так. У нас есть дело. А... Это... Так, предохранитель, катушки зажигания, датчик вращения руля, М -м, передние фары, 20-20 ампер. Хм. Так вот, мне из машины нужно достать недостающую деталь. Ah, ah, no так это у нас что? Офицер Уилсон принял заявление о исчезновении Тода Малкина. О, я видел фотку Тода. Афигеть. А, Аккумулятор сел Хорошо, что я могу сделать с тем, что сел аккумулятор Сел аккумулятор, сел аккумулятор Угу Не сел Не сел Какого хера Куда? Нет, стоп, я должен видеть, что впереди происходит, да? Зачем я буду включать фары? Давай закроем. Я забыл закрыть капот. Гениально. Так бы и поехал. Время listeners, I'm Так, я же все правильно делаю, нет? Давайте послушаем это сообщение, оно единственное вроде бы. Чего? Кого? прайдеран приди с так хорошо я понял это у нас пароль к бункеру Предохранитель. 10, 20. Ага. 7, 8. 5. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертый Ага, мне не нужен седьмой мне нужен передние фары я могу с прикуривателя взять ее чё <shriek> <shriek> наступил день кого? о кого блять будет нам нужно идти куда то туда идти думаешь туда идти стоит какого хрена что так чтоб мы сваливались уже сюда, когда в прошлый раз чё блин еще ты портаешься так вообще все нездоровое происходит совсем нездоровая херня. иди сюда дружок иди сюда и сюда и оставайся рядышком пожалуйста просто будь рядом но с ума я уже точно сошел водопад я сейчас слышу водопад или реку или что это то же самое дерево что я видел до этого или нет река нет это внизу давай дружище не оставляй меня Стой О, сюда Мы перебрались через реку, это довольно сильный поворот событий. Будь рядышком. Криповый лес. Налево или направо? Ну, как бы... Выбор очевиден. Тут какая-то преграда, значит, нужно идти сюда. Ваю дивизия. Еще одна фотка. Барбара? <свист> Барбара Стрейсент. <свист> так, ну фоточки находим стабильно, ясно. Не зря сюда шел. Нашел фотографию человека. Скорее всего, она тоже пропавшая. Потому что пока что до этого мы находили фотки только пропавших людей. лево да будь свободен так дружок иди рядышком со мной О. так Чё? <поскопы> сигарет Сигарета. Так. Что это, пуля? Что ты Хорошо, хороший парень, хороший парень. Че тут? Бро? не позволь мне и мы будем Иисус это шериф? Эммит? Офигеть! Дети тебя разворотили! Снял скальп. This... Clean cuts. Probably о, жесть. Глубокая рана на шее. Голова еле держится. Так. Значок. Угу. И он нашел фотографию Анетты. Твою мать. Я что, только что я с тобой разговаривал. Вот это можно сделать просто заставку. Туман стелется. Красная кассета. Ну давай ее посмотрим. Убийство друга. Видишь ли ты что-нибудь? Не в этой темноте. Кто это? В смысле? Если он тут лежит, то, где эта штука? Что-то нашел. Так. Подожди. Какой-то топорик или... Э, убрать, убрать камеру. любил. Я думал, что все я. Мы это как-то крипово это что за <свист> это блять что такое <свист> <свист> <свист> обвинение первое нарушение статьи 32 Сборника общих законов штата Северная Королева, публичное правление, и уважение к государственной символике, вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которыми он имел честь служить. Новая сатуэтка. Вроде бы это все. Uh. Тремное креповое место. Они же... Разваленный, не разваленный Дом Болото Дорога Я не уверен, что это дорога назад Че за нах? Черт! Он что-то как-то неудачная попытка. <клышлен> <клышлен> <клышлен> Давай. да блин не пойму что сделать то надо направо уйти еще налево налево направо а <coughs> oh, какого что Ш... за нахер тут происходит <связывая> а? <связывая> ну, блин Тити меня сплющило. Будет? Ты что-то как прямо как дома. Подожди меня. Фак. Фабиан? Черт, я не могу уйти, сюда, что ли? Булет блин. Мне же сложно. черт, черт блин. видно фак О, блин фак. согласен пролезть протиснуться булет где ты есть где я лажу вообще что за нафиг Это что такая Лукас? Ч ⁇ -то Лукасу совсем плохо. Судя по фото. Бать. Перестань. Прекрати, пожалуйста. Твою, мать. Давай. Булет. Единственное, спаси. ч ч, -ч тихо Булет? Я тебя слышу. Да, где? Блин, не хочу. Оверхир страшно, блядь автоответ новое голосовое сообщение доктор. Ветеринар, пиццерия, контакт, автоответчик. Связи же нет. кого у нашего гг совсем все плохо с головой еще и пес оставил на произвол судьбы так сказать mm. это чё за нафиг Чего? Стремно. Эллис. Что на звонок. responded you there, you им, then You Адам Шеннен, да, Адам Шеннон, брат brother. Да. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him. мог покончить его And yet, felt что was something I had to do. Had to. Couldn't. твою мать это что за херота в который раз ты держишь пистолет так погодите а, а с девушкой что случилось так будет привет этот корабль упоролся и какого хрена я нахожусь опять возле этого лагеря? Еще одна фотка. Мариус? Погодите-ка. Сколько фотографий я уже нашел? Да, как будто бы прошло несколько месяцев, а то и лет. И мусора вроде как больше стало. Чего? Еще одна статуэточка. Но какая-то вообще херовая. Как будто бы женщину вырезать пытается. Листик. Это еще что такое? Страх забытых чудовищ! Эдор а, МакКиннон Мой отец был лесорубом. В детстве он часто брал меня на лесопилку и рассказывал сказки о живших там чудовищах и ведьмах. Я вернулся туда 40 лет спустя. Все осталось так, как в моих воспоминаниях, кроме разве что гнетущей пустоты. Лучше некому было рассказать сказки о страшных чудовищах. Не осталось ни одной живой души, что могла бы передать легенды дальше. Деревообрабатывающая компания закрылась, а старую лесопилку бросили гнить. Но я не мог допустить, чтобы ее вот так забыли. Сначала я хочу, чтобы она открыла мне свои секреты. Я хочу узнать, что, что заставило отца покончить жизнь. Чего? Тут уже как бы осень наступила, нет? Мы вроде летом начинали поиски. Или весной вообще. Желисти падают. Кассета? Конечно, оставил. Так. Я не запоминал, что написано на них. Тут буква X. Погребение? Да, он. Ну да, это тот чувак, It's который. It, чувак, который э, грохнул э, Эммета. И малого, походу. Чье. Mm -hmm. Ты тоже это видишь? Это же ГГ, нет? Твою мать! Где это находится? Где эта плита находится? Я не могу понять. После каких-то... Цветочков. Вон там дерево есть. Так, ладно. Хм. Давай, иди сюда. Stay close, Давай рядышком ходить. Цветочки. Тропинка с цветами. Вот тут. Это здесь? Так, стопэ. Красная, она должна менять время. Посмотрим сначала сюда. Древняя. Древняя-древняя могила. А вот это. Да, это оно. Чем мы тут находим? Деревообрабатывающая компания? Леннинг, кто собирался. То есть, тут какой-то чувак. М -м -м. Это очень странно, но... Мне кажется, мы себя ищем. Но я буду надеяться до конца, что это не так. Кого? Свеча? <звучит> Палмер Аллен П. Иудей.